задумалась. Я. Вот когда сережку долго не носит, дырочка-то заживает, да, затягивается со временем. Затягивается, да. да. Вот я и боюсь за, за дырочку-то. Так тебе сережку надо.